Елабужский институт Казанского федерального университета открыл летнюю школу. Лагерь «Буревистник» стал местом, где ребята не только учат физику и математику, но и играют в спортивные игры. Провести остаток летних каникул с пользой для ума, не забывая про заслуженный отдых, приехали 80 школьников со всего Татарстана. Они хотят учиться, им очень нравится. Особенно любят математику, физику, информатики. Говорят, что есть преподаватели, которые объясняют так – как им в школе никогда не объясняли, и они узнали намного больше, чем могли бы. Преподаватели Елабужского института учат ребят не только языкам программирования, математики и физики, но и созданию компьютерных игр. Скучным такой лагерь назвать нельзя, ведь за досуг отвечают студенты, которые организовывают киновечера, театральные постановки, а также спортивные состязания. Олег Кашин, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюс.